Склонение числительных. Урок первый. Именительный. 480 страниц. Родительный. 480 страниц. Дательный. 480 страницам. Винительный. 480 страниц. Творительный. 480 страницами. Предложный. О четырехстах восьмидесяти страницах.